Они могут быть построены из оригинального мотоцикла, модифицированного или построенного с нуля. Ну, или в виде вот такого велосипеда, который выглядит точь-в-точь точь как привычный всем байкерам железный друг. Не знаю как вы, но лично я в детстве постоянно мечтал о байке и представлял, что мой велик – это мотоцикл. Кстати, если вы делали так же, напишите в комментариях, каким методом вы пользовались. Лично я вот бутылку в спицы засовывал и получал топовый звук. Ну так вот, а у этого велика будто и дополнительно ничего делать не пришлось бы.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 Так, ну а это уже куда более привычная всем нам модель велосипеда, как минимум у нее круглые колеса. Во-вторых, мне она безумно зашла из-за стильного внешнего вида. Велик не так минимализован, как первые деревянный из нашего выпуска, но в то же время у него есть своя изюминка и какой-то особый шарм. Человек на нем смотрится солидно. Плюс у велика красивые колеса, удобный и слегка вытянутый внешний вид, и вообще, куда ни глянь, все такое красивое, гладкое и удобное. Очень здоровская модель, на которой по-любому нравится ездить каждому.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 Он прет по дороге прямо как танк. Конечно, есть в конструкции явный минус – это скорость велосипеда. Из-за тяжести колес ты как будто постоянно на самой высокой передаче едешь. Но лично я в этом нахожу и плюсы. Считай, ты постоянно тренируешься и нагружаешь ноги. Ну разве не класс? Однако, если все же вам нравится ездить с ветерком, то, скорее всего, вам зашел бы именно вот этот велосипед, а не какие-то там другие. Автор данного проекта обожает скоростную езду, и для этого он полностью переделал переключатель на своем велосипеде. Снял его, перепаял и сделал вместо множества разных скоростей одну, самую быструю. Судя по замерам, у него это получилось, и теперь чувак гоняет по дороге чуть ли не на одном уровне с машинами среднего ценового класса. Конечно, с такой скоростью ездить я не советую. Как ни крути ты на велике, любая кочка может повлечь за собой аварию. Но иметь возможность разогнаться всегда ведь лучше, чем ее не иметь, правда? Ну а если вам не нравится быстрая езда, то прошу любить и жаловать велосипед, который шагает. По-моему, это клевая идея для всех тех, кто любит велики и в то же время любит пешие прогулки. Считая, они могут за один раз сразу две свои потребности удовлетворять. Ну а если серьезно, то модель, хоть и получилась на деле совершенно бесполезной, с этим спорить бессмысленно. Зато она является реально уникальной и безумно интересной. Ну кто еще в своей жизни хотя бы раз на таком катался? М? Да хотя бы кто такое вообще видел со стороны?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 Достаточно приобрести подобный велосипед. Он складывается в сумку и не занимает больше места, чем обычный рюкзак. В то же время вы всегда можете его достать, за считанные минуты разложить и отправиться в достаточно комфортную и в то же время скоростную поездку. По-моему, это идеальный вариант для всех фанатов кемпинга и иных подобных тем. Порой так хочется прокатиться на велике. Но в то же время ты сильно устал и с кровати ну прям дико лень вставать. Жизненно. Похоже, я нашел для нас с вами подходящий вариант. Этот велосипед построен так, что человек буквально лежит на животе, смотрит вперед и в то же время довольно удобно крутит педали. Не знаю, как у вас, но у меня эта штука реально вызывает положительные эмоции и улыбку. Сразу охота выехать на подобном велике на большую, ровную и свободную дорогу. И просто полететь вперед настолько быстро, насколько хватит сил в ногах. Мне это напоминает свободный полет или что-то вроде того. Прокатились бы на таком? Напишите в комментариях.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 а это еще один кастомный обалденный велик, который не имеет дополнительных сидушек, каких-то там нереальных материалов или суперзадумки. Он просто сделан круто, и этим все сказано. Чувак шикарно его покрасил, слегка изменил внешний вид, в то же время улучшил ходовую составляющую. Получился просто пушечный вариант, на котором так и хочется кататься по городу и обращать на себя внимание окружающих. Есть такое, да?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 вот еще один не менее крутой вариант он мне сразу напомнил тот велосипед с квадратными колесами помните только вот у этой модели они треугольные блин что за мода вообще пошла что нам ждать дальше колес в форме ромба или колес трапеций напишите свои варианты может какой-то энтузиаст заметит и сделает именно такой велосипед хотя может я и зря гоню на велик с треугольными колесами смотрится он неплохо да и едет куда лучше чем тот с квадратными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 Это, наверное, один из самых красивых велосипедов, которые я когда-либо видел. И да, пускай он не имеет какой-то новейшей технологии, суперских навороченных колес и всего прочего, фишка его совсем в другом. Этот велосипед своего рода раритетный вариант. Такой, который ты захочешь поставить у себя в квартире в качестве офигенной статуэтки и любоваться им целыми днями. А потом раз, ты его достаешь и гонишь куда-нибудь на прогулку. но разве не шикарный деревянный вариант, а? Оцените его в комментариях под видео. Теперь же я покажу вам такой велосипед, который имеет самую крутую из всех, что сегодня были, подвеску. Как авторы проекта ее вообще установили, я ума не приложу. Но у них это, черт возьми, шикарно получилось. Вы только гляньте, как он двигается, как искусно поворачивается. Небось, входить в повороты на таком сплошное удовольствие. Эх, вот бы и самому на таком прокатиться, хотя бы разочек. Ведь со скоростью у этой модели все в порядке, и внешний вид у нее что надо. Но прям реально, нет никаких минусов.